Привет, мой милый друг, вот почти и прошли новогодние каникулы, а это значит, что нам пора снова выпускать новые сказки. На прошлом ролике Котик Шоу в комментариях вы проголосовали за то, какая будет у нас следующая сказка. Но голосов, как оказалось, было не так уж и много, но по итогам из нескольких голосов вы выбрали сказку Котенок и Потерянное Время, поэтому присаживайтесь поудобнее и слушаем до конца третью серию сказки. А перед началом хочу поблагодарить всех своих подписчиков за вашу активность лайки и комментарии под роликом а самые активные у нас влада кабаурова данил строгов ноунейм no и лена войгачева спасибо вам также за ваши поздравления с небольшим юбилеем моего канала в одну тысячу подписчиков это очень здорово, и мы на правильном пути. Ребята, делать сказки в последнее время мне становится затруднительно. Это связано с некоторыми событиями в моей жизни, с моим небольшим свободным временем и так далее. Но это не так уж и важно. Самое главное это то, что я вас хочу попросить придать мне больше мотивации». В виде ваших комментариев под роликами, что все это вам действительно нравится и я не зазря тружусь. Посоветуйте своим друзьям и подругам мой канал, поделившись роликами в WhatsApp и в других приложениях. И я обещаю, что ролики будут выходить стабильно и часто. Ну а мы начинаем. Улица светило ярко солнце. Где-то высоко-высоко у самих облаков летали птички, словно маленький свободный народец, который мог путешествовать туда, куда захотят. Вдруг из какого-то дома на улицу выбежал маленький рыженький котенок, который взглянул на небо и увидел этих птичек. Ура! Наконец-то меня выпустили на улицу. Теперь я все исследую. Он бегал по двору, гоняясь то за мухами, то за бабочками, то просто заглянет за гору какого-то хлама, уже годами лежавшего на одном и том же месте, и, осмотрев все вокруг, пойдет дальше. Вдруг он увидел на траве какого-то смиренно сидевшего старого рыжего кота, который, закрыв глазки, думал о чем-то своем. Котенок, принюхиваясь к земле, осторожно подошел к нему и сказал. «Здравствуйте, дяденька! Кот приоткрыл глаза, прищурился, увидев перед собой котенка, и ответил: Привет! Как вас зовут? Тишка, а тебя? Меня Мурзик. Я вот только недавно впервые вышел на улицу самостоятельно, уже почти как взрослый. В ответ старый кот только чуть улыбнулся, чего котенок решил спросить: А вы, наверное, уже давным-давно все вокруг исследовали. Вы уже настолько взрослые, что аж немножко старый. «Но, наверное, и знаете много всего!» Старый рыжий кот отвел взгляд от котенка куда-то в сторону. Он засопел носиком, тяжело вздыхая, сказал «Ты сказал давным-давно?» «Да! А такое чувство, будто еще вчера!» «Знаешь что, малыш, если ты когда-нибудь захочешь, чтобы поскорее прошел хоть один день из твоей жизни, помни, что этот день пройдет и больше никогда не вернется. Тот малыш, которым ты был вчера, так и останется в прошлом, о котором ты будешь вспоминать день ото дня все с большей грустью, осознавая потерю времени и молодости, и не будет возможности вернуть все обратно, как бы ты ни хотел. Ведь ничего нет прекрасного на свете, чем быть молодым и красивым. Дорожи этим. А... Сильные слова, конечно, только я их не совсем понял. Просто наслаждайся каждым днем, малыш, и цени все, что у тебя есть. Сказал с грустью Тишка и снова посмотрел куда-то вдаль. Котенок почувствовал, что Тишка о чем-то грустит или жалеет. Он обходил его вокруг и принюхивался к нему, а кот словно статуя сидел на своем месте ровно и неподвижно. «А что такой грустный, Тишка? Может, я могу чем-то вам помочь?» «Помочь? Ну, возможно, и можешь. У меня к тебе будет маленькая просьба. Ты еще очень молодой, и зрение у тебя зоркое. Ты бы не мог отыскать одного ворона здесь, в окрестностях. Он такой старый и смотрит как-то странно, словно охотится на тебя. А если вдруг он решит с тобой поговорить, то ни в чем с ним не соглашайся и никуда не ходи». Просто если увидишь его, сообщи мне, пожалуйста, и все. Хорошо, я, конечно, не обещаю, что найду его, но если увижу, то сразу же скажу. Сказал котенок и побежал дальше, радуясь свободе и хорошей погоде. А Тишка продолжил сидеть на месте, обдумывать свои мысли и грустить. Через некоторое время к нему побежала Мурка. Тишка, как ты? Нормально, только дышать немножко тяжеловато будто воздуха мало и вижу я плохо и слышу тоже и забываю вообще все время о том что я старый дряхлый кот эй не отчаивайся знаешь можно конечно оставшуюся часть жизни провести здесь постоянно грустить и жалеть себя а можно попробовать сделать то что ты всегда хотел когда был котенком например что я могу тебе показать странных котов у нас в окрестностях? Мы с подружками частенько к ним ходили и разговаривали с ними. А что в них странного? Пойдем, покажу. Мурка проводила Тишку до соседнего дома через дорогу, после чего они забрались на забор. Вот, смотри, сказала Мурка и указала на какого-то серого кота, у которого была немного странная мордочка. Это кот Федя. У него немного странная мордочка, за что его здесь некоторые называют космонавтом. Но это так, в шутку. Федя хороший кот, очень добрый и смышленный. Вот сейчас я его позову, сам увидишь. Эй, Федя, привет! Кот обернулся на Мурку. Привет, Мурка! И подбежал к ним с забавной походкой. Тишка сблизи разглядел кота, и действительно, у него была какая-то странная мордочка. Как будто он все время что-то хочет у кого-то спросить. Познакомься, это Тишка, мой братишка. Привет, Тишка, братишка. Только он похож на дедушку больше, чем на братишку. Это потому, что какой-то ворон сказал ему пройти через один волшебный тоннель а если пройти через него, то становишься сразу взрослым. А потом он решил пройти его с другой стороны, потому что подумал, что пойдет обратный процесс, и он снова омолодится. Но он стал старым котом. Федя встал и замер на месте. Он удивился или он всегда такой удивленный? Он же космонавт, со спутником сигнал настраивает. Со спутником? Да я шучу. Федя, скажи что-нибудь, ты чего замер-то? Я вспомнил! Что ты вспомнил? Вдруг удивились Тишка и Мурка с надеждой. Я вспомнил, где моя любимая игрушка лежит. Тьфу ты, Федя, я на секунду подумала, что ты в теме. Какая игрушка? Да не обращай внимания, он на своей волне летает. Мы иногда подшучиваем над ним, когда скучно. Но нельзя шутить над ним, он же не виноват в том, что он такой. Ну, Тишка, иногда нам скучно. А мы же не обижаем его, а наоборот дружим с ним и разговариваем. «Я вспомнил!» – вдруг снова сказал Федя. «Что в этот раз вспомнил? Где лежит твой любимый костюмчик? Тоннель, который сделал мою маму маленькой!» Тут Тишка и Мурка внимательно примкнули взглядом на Федю и затихли не на шутку в ожидании, что Федя продолжит. Но он продолжал молчать. «Ну, рассказывай нам! Что рассказывать? Про тоннель! «Ты только что сказал, что он сделал твою маму маленькой!» «Ах, да!» – сказал Федя и снова затих. М -м, это будет сложно!» «Федя, я был маленьким котенком, и по своей глупости из-за этого тоннеля я стал старым котом, у которого не так уж и много времени. Я уже чувствую, как слабею с каждым часом. Помоги нам, пожалуйста, расскажи просто, что ты знаешь про этот тоннель?» «Тоннель сделал мою маму маленьким котенком!» Как Она рассказывала, как один раз к ней подлетела маленькая птичка и сказала, что может сделать ее снова котенком. Мама не поверила сначала в это, но ради интереса решила пойти с птичкой в лес. Она прошла через тоннель? Нет! Она рассказывала, как через тоннель прошла птичка, а сама она осталась сверху тоннеля на какой-то круглой плите с рисунками. Через некоторое время она стала маленьким котенком, а птичка наоборот стала большой. «Тишка! А мы ведь и не видели этот тоннель сверху!» Может, ворон хотел омолодить себя и использовал тебя, чтобы сделать это? Точно! Я помню, как когда еще в первый раз прошел через этот тоннель, рядом пролетела какая-то птица. Видимо, это и был ворон, просто помолодевший. Спасибо, Федя! Помог ты нам очень сильно! Да не за что, ребята! Заходите в гости почаще! Сказал кот Федя, вернулся обратно к себе домой. Нам надо найти этого ворона и сделать так, чтобы уже он прошел через этот тоннель, а ты взобрался наверх и вернул свое время обратно. Тишка и Мурка начали снова искать ворна, только уже молодого. Они осмотрели синовал, заглянули на чердак своего дома, облюбовали все крыши и кромки деревьев, но нигде его не было. В один момент Тишка остановился, присел на землю, тяжело вздыхая, и сказал. «Мурка, я устал». И спать сильно хочется, если мы не сможем найти этого ворона, и я так и не смогу стать снова котенком. Сможем, Тишка, не отчаивайся. Нет, дослушай меня, пожалуйста. Если у нас ничего не получится, я хочу, чтобы ты знала. Я всегда злился на тебя из-за всяких пустяков. Тебе все разрешали, а мне нет. Ты всегда лежала тихо и спокойно, а меня тискали и хватали как игрушку. И я тебе просто завидовал. Я хотел быть таким, как ты, неприкосновенным и взрослым. Прости меня за то, что я тебя не слушался. Я на тебя и не злилась никогда, Тишка. Ты же мой братишка. У Тишки заблестели глаза от слез, и он слегка улыбнулся. Я и не догадывался никогда, что у меня лучшая сестра на свете. После этого он обнял Мурку. И вдруг рядом они услышали ⁇ Дядя Тишка! ⁇ Дядя Тишка! ⁇ Они обернулись и увидели котенка Мурзика, который бежал прямо к ним. Я не смог найти того ворона. Ничего страшного, малыш. Но когда я проходил рядом с лесом, я услышал, как кто-то каркает и зовет на помощь. Когда я подбежал к этому звуку, я увидел маленького вороненка. Он сказал, что ему нужна помощь, ведь он не может летать, так как крылышки еще совсем слабенькие. Я спросил у него, что может он упал с дерева, а он сказал, что ему нужен какой-то старый рыжий кот. Я сразу на вас подумал и прибежал сюда. Мурка посмотрела на Тишку и сказала, «Это тот ворон! Видимо, он стал птенчиком из-за того, что ты еще раз прошел через тоннель, Тишка! Веди нас к нему!» Ну а продолжение этой сказки выйдет в следующий раз. Если тебе понравилась третья часть сказки «Котенок и потерянное время», то напиши в комментариях «Хочу продолжение». Но перед этим не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А чтобы случайно не пропустить его, нажми на колокольчик, и ты первым посмотришь продолжение. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Будьте всегда здоровы и счастливы! Прощание сказочный идет, но надо бы уже прощаться. Надеюсь, я создал уют в твоей душе, мой милый друг».